использовал метод электронного парамагнитного резонанса. Именно в Казанском университете в годы Великой Отечественной войны советским физикам Евгением Завойским было открыто данное явление. Установка работает с помощью сверховодящего магнита, магнитная индукция которого может меняться практически от нуля до шести Тесла. Здесь можно проводить эксперименты от комнатной температуры до...